Сейчас я уже вижу, музыка накладывается. Ребятушки привет! Сегодня мы едем в поджи Бустоне на гору Монте розата Монте или Монте. Паскиле Розато. Розато. Илья сегодня летает. Мы снимаем. Гуляем по красивым ландшафтам. Все это вы сегодня увидите в видео, поэтому не переключайте, оставайтесь с нами. Вчера нарядное поле чуванка, предположим, приехал. Расскажи, пожалуйста, как ты вчера полетал? Конечно, не самостоятельно. Меня зацепили за моторизированную лебедку. Создали сличный поток ветра, за счет которого подняли меня в воду. Но это был только один раз и то с третьей попытки. При первой попытке при взлете я упал. Второй раз не сработала лебедка. Ну, а третий раз я поднялся в воздух где-то на 5 метров и пролетел порядка трехсот. Сколько занял твой полет? Ну, секунд 30-40 может быть. Это был достаточно короткий полет. Первое ощущение в полете. Я даже мягко приземлился и, в общем-то, все сделал правильно. У меня была рация. С помощью рации инструктор, находящийся в другом конце где-то на расстоянии трехсот метров, давал мне подсказки, когда я находился в воздухе, то есть он меня немножко корректировал, например, вправо. а в остальном большую часть времени я потратил на то, чтобы еще раз вспомнить, как обращаться со страховочной системой, как разворачивать крыло, как соединить это все вместе, ну а потом также надувать крыло и имитировать взлет. Вчера первую часть дня, когда не было летной погоды, инструктор был на наблюдал за приземлениями. Бравосима! Потом... Ну, Потом... <laughs> Мы приехали, друзья, в поджо Бустоны на полигон, где приземляются с парапланом. С вершины горы, ребята, спрыгивают и приземляются здесь на поле. <проб> На полигон не только приземляются, но еще и делают специальные упражнения по подготовке к полетам. Вот там мы видим вот этот колпачок, который показывает нам направление ветра. И им Илья будет руководствоваться, когда а, будет выполнять свои упражнения. Летит еще один, и так продолжается весь день. Ребят, погода просто шикарная. Почему бы не выбраться на погоду и не провести день в горах на свежем воздухе? Правда? мне все было интересно из чего сделаны вот эти вот стропы Ты это что, такие вот маленькие оказывается веревочки типа те из которых браслеты плетутся к чуть по порезистентнее вот они все-таки разноцветные здесь жесткие они. это обычная как для палатки частью вперед идти парапланы там есть вот такие углубления для того чтобы наверное ловить воздушный поток насколько я понимаю что теперь у тебя прям здесь сиденье да твердый стул почти хореографии это видео лайком. Подписывайтесь на канал, если вам эта тема интересна, потому что мы собираемся ее продолжать. В следующем выпуске профессиональные полеты и приземления, тренировки на поле для новичков и варианты досуга для тех, кто приехал за компанию. Оставайтесь на канале и нажимайте колокольчик, чтобы мы оповестили вас лично о новом выпуске. Хочешь кислую апельсинку? О, да. Кислая, кислая.